Меня зовут Иван Русских и я приветствую вас на канале Процветок. Сегодня я расскажу вам про обещанный способ стимуляции роста проростков. Среди большого количества способов предпоседной обработки семян, не связанных с протравливанием, то есть избавлением от инфекций, я стараюсь ориентироваться на те, которые имеют ну, какую-то доказательную базу, публикуются в хороших научных журналах и, конечно же, основываюсь на своем личном опыте. Среди различных способов, которые широко предлагаются, но в том числе предлагаются и в научной литературе, я выбрал для себя один, какую-то такую оптимальную комбинацию веществ, которые доступны не только ученым в лабораториях там, или каким-то каким специфическим исследователям, но мож, могут быть доступны в обыкновенном быту обыкновенного человека. Этот рецепт я назвал будильником для семян. Он очень хорошо пробуждает семена, он хорошо стимулирует рост самих проростков, при этом здесь нету каких-то специальных гормонов растений, там, например, гетероуксины или гипериловая кислота, которые могут быть обнаружены в магазинах в качестве стимуляторов роста, но на самом деле я их избегаю по целому ряду причин, но однако же. Итак, рецепт моего будильника очень прост. На вот такую пол-литровую банку воды, ну примерно поллитра. Здесь нету каких-то токсических веществ, превышение доз, которых фатально скажется на э, состоянии семян или проростков. Необходимо добавить никотиновая кислота. Все, что я буду вам предлагать, продается у вас в самой ближайшей аптеке, совершенно без рецепта. Никотиновая кислота, такой вот витаминчик. Сдержание никотиновой кислоты в этой таблетке у нас совсем небольшое, 50 миллиграмм. Половины таблеточки вполне достаточно. Следующий компонент моего будильника это янтарная кислота. Янтарная кислота вообще является достаточно известным стимулятором роста развития растений. И на этот объем я добавляю тоже половинку таблеточки самая простая аскорбиновая кислота аскорбиновой кислоты здесь 50 миллиграмм это наиболее часто встречающаяся фасовка я ее сюда добавляю четверть таблеточки то что в таблетке содержится глюкоза для нашего будильника это только плюс и глицин это простейшая аминокислота, которая участвует во всех физиологических процессах в растении, в том числе в процессе прорастания, синтеза белков, синтеза всех необходимых веществ, которые нужны нашему проростку. И на такое количество я ее тоже добавляю пол таблеточки. После полного растворения всех веществ, этим раствором можно увлажнять фильтровальную бумагу, салфетки, марлю, ткань, все, на чем вы проращиваете ваши семена. Ну, конечно, вы скажете, мне нужно там две столовые ложки для проращивания моих семян, а здесь целая пол-литра. Разбавьте этот раствор еще в два раза и полейте или опрыскайте свои комнатные растения. Они вам будут чрезвычайно благодарны. Для того, чтобы раствор работал, ничего больше сюда не добавляйте. Ни в коем случае не добавляйте ни йод, ни морганцовку, потому что они нарушат работу этого будильника. А я благодарю вас за внимание. Оставляйте свои отзывы, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Меня зовут Иван Русских и я жду вас в следующих наших выпусках.